Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вичезар и вы на канале Вести Волкон, где мы рассказываем о вере, традиции, наследии предков, технологиях. И у нас в гостях Александр Калтыпин, кандидат геолога минералогических наук, исследователь древних цивилизаций. В прошлый раз мы с Александром, и он нам рассказал об интереснейших артефактах, которые были обнаружены по всему миру. О тех событиях, которые произошли. Около 12 тысяч лет назад. И сегодня мы еще раз поговорим, что послужило причиной исхода народов переселения Великого. И вот Александр нам об этом расскажет. Да. Подписывайтесь на наш канал, и мы начинаем. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Да. Очень непростая тема, которая очень мне интересна, как, наверное, и многим из вас. После того, как произошла вот эта катастрофа 11 700 лет назад, и температура на севере-востоке Азии упала сразу на 50 градусов, и благодатная черноземная почва, где э, было широко развито сельское хозяйство, где существовали города, такое mm -hmm. было, потому что это восстанавливается, э, пришла, превратилась в ледяную пустыню с непроходимыми болотами. Естественно, э, выжившее население оно начало совершать исход. Причем исход, по многим данным, происходил как в западном, так и в южном и даже восточном направлении. Mm -hmm. Сейчас скажу почему. Восстанавливает этот исход по самым разным данным. Примерно до 8 тысяч лет назад это в основном служит у нас... Фольклорные данные. И причем, угу. собранные разными исследователями, в Сибири фольклорные данные подтверждают, что здесь проходили белые какие-то бородатые местные народы, уже азиатского происхождения, подтверждают люди, которые жили здесь, ставили города жили некоторое время более того они рассказывают о двух катастрофах которая э, была то есть катастрофа которая была 11700 лет назад угу. которая была 12800 лет назад причем как все было сковано тьмой как э, начиналась вода поступать как э, мороз оковывал э, землю причем рассказывают местные жители как э, о событиях давно минувших эпох и еще какой-то ранней более катастрофе ну видимо 25 тысяч лет назад Назад еще, была одна катастрофа, которая тоже сильно отразилась, и на исходе, и на событиях. После уже восьмого тысячелетия восстанавливается, примерно с 8 по 4 тысячелетия восстанавливается история исхода по различным археологическим культурам. Это уже археологи восстанавливают, и где индоевропейские, как говорится, предки тоже хорошо видны. Дальше, уже с 4, примерно с 5 тысячелетия, это уже исторические данные, это уже остатки городов, это уже остатки населения, это уже дошедшие какие-то книги. Материалы. уважаемые друзья анатолий клёсов в своей днк генеалогии подтверждает те события которые описывает александр как раз по э, генетике в седьмом восьмом тысячелетии экспансия вот этих потомков белых богов которые кстати возглавлялись самим белыми богами и это зафиксировано э, во многих исторических хрониках. это э, белые боги как правило чаще часто были правителями тех или иных ну, народов, которые даже, образовывались. Да. Вот. Ну, ты... они дошли до Китая, они дошли до Индии, они дошли до Африки. То есть максимальная такая экспансия уже произошла к восьмому тысячелетию до нашей эры. Но после этого вот события восстанавливаются так, что уже активизировались выходцы э, с некоторой Дзильмун, э, с Сандостана, то есть каких-то погибших, видимо, э, территорий. Атлантида, как мы их сейчас называем, угу. которая тоже погибла в результате этого катастрофы, с которой, видимо, вот эта гиперборея воевала. Тогда или Дария, как ее называем, да. воевала. И начались столкновения, и уже вот эти южные народы стали отвоевывать позицию. Потом несколько таких взаимопроникновений реконструируется, то южные южане э, оттесняли э, северян э, на север, то северяне снова новые волны угу. э, пришествий э, доходили на юг. Но факт тот, что потомки белых богов, Остались даже сейчас их вины населения есть и в Марокко, есть и в Пакистане, и в Индии, и в Таджикистане, и в Иране. Очень много есть и голубоглазых, и светлокожих. И сейчас даже они во многих местах занимают привилегированное положение и составляют элиты. Например, и в иранских обществах, и в индийских обществах. Часто... Раньше они выполняли роль брахманов, то есть самый высший привилегированный, Mm -hmm. До нас история донесла сведения о таких государствах, как Митани, как Ариана, как Бактрия и э, целый ряд других государств, которые то и дело возникали на всех этих территориях. Большое государство белых богов было в Китае и их наследников. Э, причем сама китайская территория раньше занимала только юг, Дайбангая да, да, да, и так далее. Так, далее. Известно, вот. да. Есть сведения, что... Э, они даже распространились и включали всю Северную Америку. Но мы говорим о, той, о тех картах э, Гран-Тартарии, где была Тартария Кина и так далее, и так далее. Но это самые поздние, уже, когда, уже ближе к нашему времени. Это, на самом деле, очень сложно сказать в таком, э, за такое короткое время, потому что одних названий вот этих государств, которые возникали в да. Белых Богов, надо перечислять, наверное, больше 10 минут, сколько были. Какие у них были столицы, какие у них были правители и так далее. Это мы к тому, что, уважаемые друзья, вы можете сами это поискать исследовать это очень интересно так как это то наследие которое замалчивалось на протяжении последних трехсот лет и которое сегодня мы открываем сегодня пытаемся понять кто мы откуда кто наши предки и смыслы жизни наших предков вот что самое Но главное я вот закончить наверное, да. здесь хочу одним народом. Палестина, филистимленная считается, или Ханан, даже Ханан это очень близкие образования, практически в одном месте находились. И считается, что евреи, библейские евреи, во время исхода вышли в ханаан, угу. там же частью филистимлян был эта часть ханан как бы облекал. И вот считалось, что ханаан, это были слуги Бала Сета, которые приносили, Молоха, которые приносили в жертву детей, и вот эти вот библейские иудеи вышли и истребили их потому что они вели неправильную жизнь а ситуация то была ровно противоположной сами иудеи они сл служили сету служили балу и сами приносили в жертву детей а ханаане это был белый народ. Это был белый народ, это славяне, это целый ряд работ. Гаркави, еврейского одного известного религиозного деятеля, это целые работ восстанавливают, что хананские города крупнейшие и в Сирии, и на территории Палестины были заселены белым населением. Это интересные факты. Мы, кстати говоря, в одном из наших роликов с Максимом рассказывали про традицию иудейскую, кстати говоря, и у нас есть ролик по, э, так скажем, Берлазар. Мы комментировали его выступление. У самой традиции, у веры иудейской есть много направлений. Поэтому разные направления могли исповедовать разные религиозные культы. Которые могли в обрядовых целях делать что угодно. Это надо исследовать. Я, например, вот в этом отношении не знаю их основ культовой, обрядовой части. Действительно, две разновидности веры были. Об этом э, написано и в самом Ветхом Совете, об этом написано и в Коране очень много. То есть, часть небольшая Осталась у них сторонниками Яхве, а значительная часть это сторонниками сета Бала. И даже когда разделилась Иудея на Иудею и Израиль, вот северная часть, куда вошли 10 колен Израиля mm -hmm. из 12 или 13, mm -hmm. она была все, служила сету. Сету mm -hmm. или Балу. И только два колена, которые остались в Иерусалиме, они были остались верны Я. Я просто не хочу вникать в эту историю, поскольку тема об этом, как говорится, не стояла. Но ну, то, что да. во время исхода искоренялось белое население в Ханаане, вот это уже раскопал целый ряд работ, которые это подтверждают. Причем это настолько скрыто, что подойти к этому не так легко. Недавно совсем мне попалась работа, что Ковчег Завета это не что иное было, как эпидемия чумы. Чумы, которая покосила население все вот это вот э, в Ханаане, Филистиме mm -hmm. и, и когда э, захватили Ковчег Завета, и, вернее, иудеи сами его как бы отдали легко, поставили в храме э, в, в Азоте или Аждот, как сейчас называется, потом перевели еще сейчас других, целый ряд других Филистимлянских городов. Все население там практически вымерло. То есть тогда использовалось во всю биологическое оружие. Считается, что это чума, которой пользовались тоже иудеи этим. Скорее всего, мы сегодня проходим тот же этап вот этих войн информационных, биологических, вот и эпидемиологических, бог знает чего. Вопрос в том, что, естественно, люди простые просто этого не знают. Много информации, которая закрыта, которая не публикуется. А мы пытаемся ее донести. С твоей помощью получили огромный пласт знаний, подтверждающих нашу традицию, о которой мы говорим на нашем канале. Александр, благодарю тебя. Уважаемые друзья, вот всю информацию, которую Александр донес до нас, вы по ссылке можете посмотреть на его телеграм-канале. Подписывайтесь на наш канал. Всего хорошего. До новых встреч. До свидания.